видно слышно я сейчас прямо в прямом эфире надежда новосельская психолог коуч психофизиолог психотерапевт я в эфире в instagram и в facebook и сегодня речь пойдет о том друзья мои как использовать наш с вами карантин включать трезвые мозги и свои отношения качественно улучшить, когда все дома? Или же найти свою половинку? Хотя я не люблю это слово «половинка». Половинка только есть у попы, простите. Мускулюс глютеус минор, мускулюс глютеус майер, Это латынь в переводе «левая правая ягодичная мышца». <laughs> вот. Поэтому я не люблю это слово «половинку». Но люди часто говорят «найти свою половинку», «найти свою половинку». Поэтому я говорю языком людей, которые... Учится у меня, я учусь, мы все учимся. Так вот, как сегодня использовать интернет, чтобы улучшить свои отношения? А сейчас я прошу вас написать, как меня видно-слышно. Спасибо большое. Я в Инстаграм вижу, меня видно-слышно. И прошу в Facebook написать, как меня видно-слышно. Итак, друзья, то, что нужно включать трезвые мозги и понимать, что нами управляют и нами зомбируют, то, что существует коронавирус, но далеко не в том варианте, в котором нам пропагандируют, то, что важно использовать закрытое пространство и заниматься собой, и развиваться, и решать какие-то вопросы, которые вы не успели решить, когда, когда не было этого карантина. Это само собой, разумеется. И мы об этом говорили в других наших видео, да? Сегодня речь пойдет об отношениях. Вот делали мы опрос уже, когда начался этот карантин. И как ни странно, на первом и втором месте, вот первое и второе место, это деньги и это отношения. То есть ну, так всегда было и так всегда будет. Да, там потом здоровье, все эти сферы нам важны. Однако люди все прекрасно понимают, что без денег ты никто и зовут тебя никак. А отношения для всех для нас важны, потому что мы социальные люди, и нам важно признание любого других, нам важно кому-то быть полезными, служить, в хорошем смысле служить и получать обратное служение для себя. Кто это понимает про то, что я говорю? Служить и получать служение для себя. То есть вин вин Я тебе отдаю, а ты мне в ответ. Так вот сейчас как раз тот период, когда еще неделю назад в ООН объявили статистику, сколько насилия, сколько грубости, сколько всяких негативных вещей происходит, пока все дома. Потому что нас всех согнали, согнали нас всех в кучу, и нужно как-то выживать, чтобы сохранить отношения. Или же многие после закрытия этого, окончания этого, значит, карантина, многие разойдутся, просто семьи распадутся. Сейчас уже увеличились самоубийства, есть такая статистика. Сейчас увеличилось количество насилий, полицейских, вызовов полиции и так далее. Это следствие, это нормально. Люди не умеют взаимодействовать между собой, даже когда где было этого карантина. А сейчас в, этом, в этих условиях карантина Особенно проявятся те, кто не умеют общаться, те, кто не сумели договориться. Если они терпели друг друга, там, на работу пошли, там как-то вопросы свои там, рабочие закрыли, домой прибежали, покушали, детей покормили, у кого есть дети, какая у нас возрастная группа, бегли спать, где-то промолчали, побежали дальше на работу. То есть Сейчас, когда все дома, да, то вот у многих возникает такая... Тема, когда нарастает это раздражение и люди недовольны собой. И здесь отдельная работа специалистов, которые реально должны включиться, которые реально должны включиться на помощь таким людям. Поэтому психология сегодня будет тоже помогать тем, кто ищет ответы на свои вопросы. Я же сейчас Хочу спросить у вас, как меня все-таки слышно в Фейсбуке? Я не увидела обратной связи, если я в эфире. Есть. Да, вижу, есть. Спасибо большое. Поэтому, друзья, сегодня я вам сообщаю, что у вас есть уникальная возможность и у мужчин, и у женщин найти своего любимого человека на сайтах знакомств. Особенно это касается женщин. Больше мои тренинги для женщин, хотя опыт показывает, что мужчины тоже просят проводить с ними отдельную работу. И я ее провожу и в консультациях, и в коучингах. И они приходят на тренинги. Поэтому мужчины, у кого есть тема вы не понимаете в женщинах, понимаете, что попадаются не те, какие-то стервы или какие-то там еще какие-то Ваша задача просто найти, чего вы хотите, кого вы хотите, и научиться выбирать эту женщину. Ну и, конечно, все мы говорим, каждый из нас говорит о том, что... Спасибо большое. Если вы говорите о том, что женщины, там... Многие мужчины разочаровываются в женщинах, очень многие. И это нормально, потому что для ресурсного, качественного мужчины, мужчины, когда попадается женщина, не умеющая его ценить, то... а мужчина воспитан, он зарабатывает, он ее ценит, любит, а она просто, ну, просто не соответствует ему. Я сейчас не буду. Она стервоза, она... Есть у меня отдельные... Кому интересно, напишите, есть отдельный чек-лист, как выбрать свою женщину правильно, если есть мужчины. Отдельно вам дам бесплатный такой подарок, чек-лист, по каким критериям выбирать сразу свою женщину. И для женщин, кстати, тоже есть такая отдельный чек-лист, прям, прям вот пошагово, на что обращать внимание сразу. Поэтому на сайтах знакомств сегодня, друзья, те, кто из вас считают, что э, на сайтах одни козлы, виртуальщики, там маменькими сынки, люди, которые просто любят проводить свое время зря, э, о том, что... Я про женщин сейчас говорю, о том, что на сайтах одни там маньяки, психопаты, о том, что на сайтах знакомств там просто какие-то бездельники, нищеброды. Это неправда. На сайтах знакомств есть «Сердце выбирает». Виктор, «Сердце выбирает» – это немножко не туда. Сердце однозначно нужно включать. Если сердце не включили, то одни мозги не работают, потому что сердце, сердце включили – а мозги выключили, то сегодня у тебя а -а -а, любовь морков красивая, там э -э, говорит красиво, тело у нее хорошее. А дальше посмотрел, присмотрелся и начинает, потому что не о том думает, не о том говорит, не так готовит, не то там мозг выедает. Поэтому сердце выбирает это хорошо, только это не самое главное. Надо мозги включать, и когда мозги мы включаем тоже это не, не совсем, потому что, хотя, кстати, по статистике, больше трезвые и крепкие союзы, когда люди включают мозги. То есть сердце, да, слышим сердце, но мозги включаем. Чем он занимается, Как она? какой она семьи, какие у него планы, какие у нее видения – Какие у нее ценности, какие у него отношения к маме, к бывшей жене? Здесь уже не сердце, здесь уже мозги, Согласны, Виктор? Поэтому люди инфантильные по сути своей и находят свою половинку, вторую часть попы. Да, я вначале сказала, что мускул глютеус, минор мускул из глютеус, майер это из латыни большая и малая ягодичная мышца, у человека нет. У человека не должно быть, по сути, второй, второй половинки. Человек должен быть целостен сам по себе и, соответственно, под себя находить такого же. Поэтому очень много ошибок люди делают. Спасибо большое за выбор сердца. еще раз повторяю, выбор только одним сердцем – это инфантильность. В итоге это приводит к тому, что ты мне жизнь испортил, ты такая стерва, ты такая... там суки женщины там такие сяки мужчины козлы и так далее поэтому э, речь идет о том что самообразовываться в 21 веке это уже ну, само собой если человек не самообразовывается а живет только одним сердцем или одними мозгами или в обидах на предыдущего и на предыдущую это ребятушки мои это уже стыдно В 21 веке у нас столько возможностей как не было никогда за все развитие человечества Поэтому сегодня в условиях кризиса сайт знакомств – это одно из способов обучить себя, потренировать себя через тех людей, которые к вам приходят. И вот как себя грамотно позиционировать? Я общаюсь с мужчинами и женщинами. Я захожу на сайты знакомств. Я, я и сама когда-то так и боялась, и боялась этих психопатов, которые там... Ты просто как вспомнишь, вздрогнешь, сколько их этих скамеров, сколько этих виртуальщиков, которые, например, для женщин. Вам интересно, чтобы я сейчас поделилась примерами, как правильно и грамотно выбирать мужчин на сайтах для женщин? Напишите, пожалуйста. Если интересно, пишите «да», «интересно». Если мужчинам интересно, чтобы я показала, как выбирать своих женщин на сайте, напишите «да», «интересно». Так вот, для женщин. Жду ваш ответ. Угу. Так вот, смотрите, друзья. Когда вы выходите на сайт знакомств, вам первое понимать надо, кого вы хотите. Какого мужчину вы хотите. Вот сейчас у меня есть человечек, такой хороший, умный человечек, женщина образованная, молодая, красивая, она сейчас у меня в личном коучинге. Вот она говорит. Я сейчас замучилась уже от того, спасибо большое, угу. я сейчас замучилась от того, сколько неадекватов ко мне пишет, сколько мужчин, которые заколебали меня своими звонками. Я говорю, что ты там делаешь? В соцсетях где ты видела, что можно было найти адекватного мужчину? Можно, но очень редко. А что нужно делать? Первое, понимать, какого мужчину ты хочешь. Для этого нужно сесть, и выписать четко, там, где фокус внимания, там твоя энергия. Здесь мозги. Дальше. Потому, потому что если ты мозги не включишь, то он тебя зацепит сердцем, как говорит Виктор пишет здесь. Он зацепит тебя сердцем. Ты поплывешь, как инфантильная дура, а потом придет месяц-два, и ты откроешь глаза, включишь мозги и скажешь, Боже мой, куда смотрели мои мозги. Поэтому, да, нужно мозгами понимать, какого мужчину ты хочешь. Конечно. И вот когда она говорит, что нет на сайте знакомств, нет на сайте знакомств, здравствуйте, угу. там, ой, нет там, они там ко мне звонят, пишут, а ты заходила вообще в его страничку? Если вы зашли на его страничку и увидели там одну фотографию или фотографию там молодого, на самом деле он уже там другого возраста, или там какие-то волки, собачки, еще какая-то хрень. Бегите! В лучшем случае задайте вопрос. Правильный вопрос. А чего ты, зачем ты мне пишешь? Дальше. Сколько смотришь женщин, которые э, видят, что к ним э, ломятся разного рода хачики, я их хачиками называю. Неважно, это арабы, турки-арабы, наши славяне. Я их хачиками называю, потому что хачики это те, которые не отвечают за свое... Зачем ему женщина, что за женщиной нужно ухаживать, что в женщину нужно вкладываться. А Он не уважает женщин. Ему не успеешь... Ему говоришь одно, а он, а он тебе тупо начинает звонить. Баньте таких нафиг. Потому что уважающий себя серьезный мужчина он, он знает, чего хочет женщина. И, кстати, вот тут вот тоже, знающие, чего хочет женщина, красивые дифирамбы поют. Женщины уши развесили, сердцем, как говорит Виктор, включились, а там оказалось слезы. А там оказались слезы. Сколько вот сейчас я нахожусь вот, в Египте. Сколько мусульманских мужчин, мусульман, которые умеют сладкие вещи, сладкие слова, говорить женщинам слова, трогать там, патильные вещи, какие-то подарочки, заружку взял там, и женщины поплыли. Сколько здесь разбитых судеб. Потому что она выключила мозги. Она не понимала, что как себя нужно вести с этим мужчиной. Она не понимала, что вот, вот его красивые слова, красивая речь, это все ни о чем. А потом они плачут. А потом смотришь, а в каком ты варианте подала себя на соцсетях? Какие у тебя фотографии? Заходишь на сайты знакомств, заходишь на странички в соцсетях, а там вываленные, вываленные ляшки, там э, сигарета, там вываленные э, груди. Ты хочешь э, серьезных отношений? Или ты хочешь на 24 часа или на 2 часа? Соответствует, это изучение психологии мужчин, это изучение, кто такая женщина, кто такая королева или ты служанка. Но мы же как-то так не сильно хотим развиваться. Нам же нужно в группах писать друг другу советы давать, писать почитаешь там в разных группах, походишь, посмотришь, там дают советы, советы. И уже что люди пишут, они уже по сути диагностируют, свои диаг... показывают свои диагнозы, свое мета-сообщение мета своим светит, что они получили обиду, боль, что все мужики сволочи, что женщины такие-сякие, что арабы там такие-сякие или там еще какие-то. А кто тебе доктор, что ты так выбирал или выбирал? Это наш с вами выбор, это наш с вами наша ответственность, кого выбирать. Поэтому... Зашел на сайт или зашла на сайт, оформи качественно свою страницу. Для себя определи, кого ты хочешь. Начинай общаться. И я даю это уже буквально в 22 э, апреля. Мы проведем э, мастер-класс, регистрация будет э, в шапке профиля. А в, э, в фейсбуке будет здесь, под этим видео. Мы проведем мастер-класс на эту тему, как э, находить своего человека, диагностика этих наших любимых людей, по каким критериям и, и что это значит. Да? И вот так как сегодня сейчас у нас праздники, сегодня у нас суббота и у православных у нас э, в, в Илыгдань, да, вот большой праздник, то я сейчас сегодня даю вам возможность получить за совсем копеечную сумму в качестве подарка, потому что бесплатно только без, вы знаете, без платить. Тот, кто привык брать только бесплатно, он ничего и не получает. Ну, чтобы взять, нужно отдать. Поэтому, чтобы не грешить, я даю вам, чтобы вы не грешили и в такой, такой большой праздник не были только попрошайками, я даю вам четкую пошаговую инструкцию, пять шагов, пять ошибок, Женщин, для женщин на сайтах знакомств. И как эти ошибки исправить, чтобы за 30 дней, ребят, найти своего человека. Там вот прям по пунктам все ошибки, и по пунктам, что делать. Вот бери и делай. И сумму мы поставили. Знаете, сколько? Как вы думаете, сколько мы поставили сумму? Вот угадайте, какая сумма будет для вас подарочной. подарочной. Вот представьте себе, что вы себе подарили вот такую пошаговую инструкцию, что с этим делать, только надо сделать. Там туда входит и что, как зарегистрироваться, что написать, какую, как описать о себе, какого мужчину ты хочешь, какой фильтр поставить. Мы поставили всего за 290 рублей, то есть на деньги гривнах это 110 гривен. Вы можете позволить себе такой подарок? Вот. вот, настолько вы себя можете позволить такой подарок, вот как вы в себя инвестируете плоды, то настолько вы и сможете дальше потом двигаться по этой теме, потому что на мастер-классе я раздам дам более глубокие вещи вам и покажу вам особенности, для многих будет ну, откроются глаза. Так вот по поводу того, как правильно выбирать. Первое, понимать, кого ты хочешь с учетом того человека и той, той, того опыта, который был, у многих из вас были опыта уже, убрать, нейтрализовать боль, причину, что именно было не так. Дальше, сделать из этого вывод, поблагодарить за то, что кто-то вам сделал больно. Это не тот сволочь, или там, там плохой, или у тебя, у мужчины, или у женщин. Это... Ты выбрал но ты не знал как выбирать ты выбрал или сердцем или тебе мама с папой сказали неважно но ну, это твой путь и тебе нужно закрыть поэтому на консультацию кто хочет попасть на бесплатную консультацию привет привет можете написать в, в instagram в директ фейсбуке а можете тоже написать в личку хочу на бесплатную консультацию может быть там уберем какой-то боль потому что Смотрите, для того, чтобы в новые дверь, новая дверь открылась, в новое следующее отношение, нужно закрыть старую дверь. Очень часто люди говорят: я все простил! Я все простила. Нифига подобного. Не простили. Это ум простил, а в теле сидит вот этот заноза и боль. Поэтому ум сознание сознании 5%, а бессознательно 95%. А это тело. Кто об этом знаете, напишите 1,95%. Кто это помнит. Вернее, 5,95%. Или кто-то не помнит, просто запомните сейчас. Ум хочет а тело не пускает. Сознание 5, бессознательное тело 95. Поэтому вы можете, что хотите делать умом, но ваше бессознательное вас не пустит. И ты можешь проходить кучу тренингов. Поэтому желательно попасть, конечно, на консультацию. Я вам за 30-40 минут покажу ваш... Спасибо большое. 5,95. Спасибо. Покажу вам ваши недоработанные моменты и уберем вот этот блок из бессознательного. Поэтому, друзья мои, Пользуйтесь моментом, пока вы дома, пока вы в праздниках. Работайте над собой, потому что каждый из нас хочет любви, тактильности, чтобы нас, нас хвалили, нас гладили. Каждому из нас важна обратная связь от наших любимых людей. Каждый или каждая из нас. Кто-то обманывает себя, но в принципе, как психофизиолог вам скажу, каждому важно, чтобы была любимая родственная душа, чтобы была поддержка, чтобы было понимание, чтобы было терпение. Да, есть люди, которым не нужен второй человек. Самодостаточные люди не нуждаются, вот, что кто-то постоянно тебе маячил. Ну, об этом другая тема. Все равно по физиологии, по психофизиологии каждому важно, чтобы был тот человек, который... Тебя будет гладить, поддерживать, целовать, любить. И каждый из нас хочет целовать, любить, потому что это природа заложено. Именно поэтому закончится это все скоро. Через месяц, через два, через три. Мы не знаем. Мы видим, что происходит в мире. Идет серьезная перетрубация. Кто-то поддерживает терпение, а кто-то пользуется этим и вытворяет страшные вещи. Ну, там вот все, там видно, там все за это, кто каждый за это заплатит. Мы же говорим о том, что чего хотим мы и что мы для этого делаем. Если у нас чего-то сегодня нет, значит, мы чего-то не знаем. Если у нас нет денег, значит, мы что-то делаем не так. Значит, мы не выполняем свою миссию и предназначение. И что-то мы не доделываем. Если у нас нет любимых людей рядом с нами, любящих, значит, что-то мы тоже не так делаем не так думаем, не так чувствуем. Потому что то, что есть сейчас, это результат наших мыслей, действий и убеждений. Поэтому, мои хорошие, пользуйтесь тем, что сейчас мы находимся вот в карантине, и вы используете этот карантин во благо. Я Надежда Новосельская, психолог, психофизиолог, психотерапевт. С радостью вам помогу тем, что я знаю за многие годы практической работы за, с помощью пониманий и знаний с помощью своих дипломов, хотя дипломы сегодня не настолько важны, сегодня важно, что ты умеешь делать и как ты можешь помочь другим людям. Отзывы моих, множества моих клиентов, сотни тысяч проведенных мастер-классов и консультаций дают мне право сказать, что в этой жизни я что-то делаю хорошее в этом мире. Поэтому я хочу вас... Поздравить с наступающими великими праздниками, те, кто православные крестьяне, не только кушать Пасху, молиться, а и использовать во благо свое время использования в интернете. Пять ошибок на сайтах знакомств женщин и как их исправить, чтобы за 30 дней найти своего любимого и любящего человека пошаговой инструкции у вас будет в шапке профиля и в этом в Facebook Live. Mm -hmm. И, конечно же, на консультацию, кто хочет попасть на бесплатную консультацию, просто пишите «хочу консультацию» и пишите в директ или в личку. Найду время и проведу с вами бесплатную консультацию. И на этом я с вами прощаюсь. Благодарю вас за эфир. И помните, что то, что вы сейчас делаете будет результатом завтра. Потому что то, что вы делали вчера, думали вчера, результат у вас сегодня. Хотите в это верьте или нет, понимаете вы это или не понимаете, но это так устроен закон психофизиологии и законов бытия. Спасибо вам большое за эфир, за то, что были на связи. Всех вам благ. Пока-пока. Спасибо за ваши сердечки в Инстаграме. Благодарила за активность. Так, Facebook, спасибо вам огромное за то, что были в эфире. Задавайте, пожалуйста, вопросы. Сейчас почитаю ваши вопросы. Почитаю ваш. Так, уже хорошо. Спасибо большое. Благодарю вас. Большое вам спасибо, Facebook, за то, что участвовали. Кто-то будет слушать записи. Тоже, пожалуйста, пишите комментарии. Я буду видеть, что вы пишете, что вы какие вопросы вы задаете, и я обязательно отвечу на любой комментарий. Задавайте также обязательно вопросы. Я отвечу на них или же вам в комментариях, или же проведу отдельный эфир. Всех вам благ. Пока-пока.